Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и у нас сегодня очередные токсики. А прежде чем ты их посмотришь, прожми лайк, подпишись и оставь комментарий после просмотра, что ты думаешь, стоит продолжать данную рубрику и нравится ли тебе она, и насколько она тебе нравится. И что ты думаешь об этих людях, но только я вас попрошу без всяких оскорблений, просто тихо, мирно, я хотел почитать ваши комментарии. Ну что, погнали смотреть. Погнали. Ой-ой, наружу я взял. Ой-ой, да, ничего не взял. Отпусти, братан. Давайте уходим отсюда. К сожалению, Да. надо это читать да да да ходим на детское так у меня здесь чел но ну, я хиляюсь и я хиляюсь Вы ну, ч ты ютубер уебан, блядь? Видео хоть напили, блядь. А обязательно про токсиков так с удовольствием напилю. Че он напил? Сиди там дальше, жаба, блядь, в домике, ебать. Че упал? Да, там же, блядь, черт, блядь. Снайпер, снайпер на месте не стоит. А, ютубер. Еще один на крышку. <с refrigerant> ютубер да На токсикалы. Владки на низу там снайпер работает. Да, ты у меня. А, наверху. В видосах токсиков Но... больше. А, -а суп полетел. Подсосник, бля. Че это подсосник? Эй. Потому что не как какой подсосник. Я вообще-то ты сам на меня пришел, здесь еще что-то разговариваешь. Я подсосник. Ну вот и все, на сегодня точки закончились. Я надеюсь, ты не забудешь написать комментарий, подписаться и прожать лайкос. А с вами был Бабруха. До скорых встреч. Пока-пока.